Осенную сцену Бермудского балета Она прошла за цену забытого билета Она прокрала себе урана завода Оставив за ограде лехи единородных У нарядов лекует, и взлетает, танцор с лицом пришедших, И телом рыби стоит, сегодня у него опасная работа выманивать на сцену сибирского койота да весь белой, до да седины. Наряд у дирижёра Маэстро кропит ноты С улыбкой терпсихоры Оркестр мемлет жестом И давится мотивом Под каждым стулом мина На действие сантры Вам по стенам витражи Направленные спины Цвет превращают в цвет Цвет превращают в гимны И нету гимны громче Каждый повторяет лишь тот, что раз услышит. И каждый ждет антракта, надежде будто влезет, за вене проклиная того, кто ближе к экзит, швейцар заметно бледен и прячется в конзол. Ему давно известно, что выход через пол. Заместо декораций засвеченные кадры, за место реквизита нейлоновые жабры, прожектор церемонно награждает сцени и думает всем, что вот родится Ленин. Она ушла без такта и мысли о сюжете. Разбив зеркальный стой для грима в лунном свете, Затем зеркала в с далеких Оставил свой секрет, Звежавший режиссер. сюрпризом.